Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печеники. Ребята, сегодня 24 мая 2021 года. Я сегодня снимал видео у соседей. Белую спирею вангутта. Но у них большая уже. Где-то метр семьдесят пять В высоту. А наша, вот видите, маленькая. Маленькая, да удаленькая. Жена ее выкохала, можно так сказать. Корешок был маленький, маленький. И она водилась с этой спирей, спирею Вангута, как с маленьким ребенком. Возилась, да и будет возиться, пока она не вырастет. не вырастет. С маленького корешочка... Смотрите, какая красота получилась. Белая спирея вангут, ван, Вангутта. Маленькая-маленький корешок был, а уже подросла наша спирея где-то на 25-30 сантиметров. Молодые побеги этого года. 25-30 сантиметров. Смотри, где-то 25-30 сантиметров. Как жена к ней отнеслась, ухаживала, лелеяла, так и она, белая спирея. Лангутта отвечает ей любовью. Отсветет белая спиреля, спирея, вангутто от двух до трех недель красавица маленькая красавица ну все ребята всем пока пока с вами был александр печенеки не забывайте свою спирею поливать теплой водой вода должна быть от 15 до 20 градусов тепла тепленькая Холодной не надо поливать, иначе будет ваша спирея болеть. Давайте подойдем ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ай. ай. Смотри, какая красавица. а? Спирея, спирея, вангута. Маленькая да удаленькая. Вот так с маленького корешочка, наверное, с ноготочек был, выросла такая красавица. Пока-пока.